Неужели это конец КРМП и сам проектом в России? Весь хостинг вместе с онлайном лег спать. Всем привет, с вами как всегда Хардкекс, не очень приятные на самом деле новости, не очень приятный видос. На хостинг были мощнейшие додос атаки, на которых собственно все КРМП и сам проекты, как на ПК, так и на телефон. Кто это делает, а самое главное, зачем и кому это выгодно. Все это вместе с вами, мы в этом видосе постараемся выяснить и понять. Но перед началом обязательно поставь лайк и напиши комментарий из четырех слов, чтобы как можно больше людей узнали в чем же дело и что происходит. А начнем с того, почему это все происходит и кто за этим всем стоит и почему им это выгодно. На самом деле в ВК и в остальных соцсетях гуляет очень много различных мнений. Я думаю каждый из вас для себя какую-то выберет правдивую версию. Одни думают, что просто какому-то челику делать нехер и он просто хочет закрыть все КРМП и сам проект. На самом деле мнений тысячи и вариантов тоже тысячи но самый популярный первый я уже сказал вам. второй вариант того то что какой-то КРМП или сам проект просто заказал это все чтобы стереть все моды со всех проектов вместе с аккаунтами из-за дудос атак ну и третий вариант самый логичный и по моему мнению более-менее правдивый то что это другой хостит который дудосит данный хост на котором держатся все крэмп и сам проекты и говорят то что этот хостинг который дудосе другой хостинг предлагает свои услуги то есть чтобы все крэмп и сам проекты перенесли все свои моды все аккаунты на свой хостинг но тогда у этого хостинга будет доступ ко всему и он может просто удалить все аккаунты, слить все моды которые есть. И тогда просто, по сути, умрут все КРМП и сам проекты, как на телефон, так и на ПК. Я особо не шарю, что такое хостинг, но вы в комментариях, если что, поправьте. Я так понимаю, хостинг это большая, огромная флешка, на котором хранятся данные от аккаунтов, от модов и так далее. И по сути, это как лан-кабель, который подключен ко второму компу, чтобы играть в КСК по сетке. Только в данном случае, вместо этого кабеля, миллионы кабелей. И это называется хост. То есть, допустим, каждое ваше движение в Барвике, которое у вас в телефоне, передается на хостинг. С хостинга передается другому игроку, который видит вас также в игре. И наоборот. Я надеюсь, я объяснил правильно. Если что, поправьте в комментариях. Также есть такие типы ВК, которые делают вид, что это они ломают этот хост. Дудосят по полной программе. Но на самом деле они просто нули. И хайпят на этой теме. А вот сообщение Мигеля, пиар-менеджера Барви. Друзья, наши сервера находятся под мощнейшими дудос-атаками, чем и вызваны лаги и трудности с входом. На данный момент хостинг решает проблему, в скором времени работа серверов будет восстановлена. Немного терпения и каждый сможет зайти. Уже скоро вас будет ждать приятный бонус. Куча разных постов, много шумихи по поводу этого, но не переживайте, все станет на круги своя. А вот у нас представитель вида хайпа, который хайпит на данной теме и делает вид, и делает посты у себя на стене. Якобы это он дудосит хостинг, якобы он говорит действия, которые в данный момент он совершает, но на самом деле нет. Тот, кто помнит предыдущие атаки читаков на барвихи когда читаков было очень много и платных и бесплатные версии просто раскидывали налево-направо и потом все-таки побороли эту тему и теперь читаков вообще практически нету. Так вот этот чел данным представителям разработчикам этих читов и является, так как дудосить это нужно очень много на самом-то деле средств, это не дешевое удовольствие. И чтобы подвязать мои слова фактами, то что этот челик не является тем, кто дудосит хостинг, вы можете наблюдать то, что у него иногда... Есть в постах ссылка на его группу с читами. Тем самым он сам спалился и признал то, что это не он дудосит. Так как зачем челику, который дудосит хостинг, крупнейший хостинг, Показывать и рекламировать свои читы. Ну и еще, насколько я понимаю, дудос атаки это уже относится к хакерским каким-то таким штучкам, которые запрещены в РФ. И кому-то признаваться то, что да, это я дудосил, сейчас хостинг, разнес все. Просто тупо признаваться, потому что его привлекут к уголовной ответственности, повяжут и так далее. Ну и потом в камере дудосить будут уже его. Ну а вам, как и мне, обычным игрокам, не стоит переживать, все скоро вернется на круги своя, вы сможете зайти на свой аккаунт и продолжить играть на своем любимом проекте. Ну и если тебе по каким-либо причинам понравился этот видос, то обязательно поставь лайк и подписывайся на канал. Ну и зацени предыдущие видосы, которые уже здесь появились. Ну а я с тобой не прощаюсь, увидимся.